Приветствую! С вами опять я, Сергей Бердачук, и мы продолжаем тренинг по интернет-продажам. Сегодня будем рассматривать несколько тем. Начнем с вопроса по выделению целевой страницы вашей цепочки продаж. Надеюсь вы уже нарисовали цепочку продаж. Сейчас я возьму перу Прорисую типовую структуру. Так. Допустим у нас на секунду простейшая структура есть объявление рекламное, с него идет на страницу продающую sales letter и дальше. В зависимости от того, какое мы действием, например, покупка, регистрация на, на семинар, регистрация на рассылку любое действие то, которое мы хотим получить от клиента. Это называется конверсия, конкретно вот этот переход. То есть здесь у нас деньги. Так, рассматриваем. Переход на эту страницу для нас. В любом случае какое-то денежное выражение имеет. Потому что даже если мы переводим людей на регистрацию на тренинг, даже на бесплатный тренинг все равно подразумевается в дальнейшем цепочкой закрытия на платный продукт. Поэтому мы примерно должны посчитать... Сейчас я попробую почистить и написать по-другому. Мы должны вычислить ценность вот этой конечной страницы, в которой у нас должна быть результатом нашей продающей цепочки. То есть вот у нас клиент, потенциальный какой-то источник трафика, не обязательно контекстная реклама, это может быть и поисковый трафик, и, в принципе, на продающую страницу можно и напрямую людей заводить, например, с сайта. Но конкретно в контекстной рекламе в поисковые именно в поисковой рекламе, то есть реклама в поисковой сети Google или поисковой сети, например, Яндекса, она позволяет более четко отслеживать, какие запросы набирали потенциальные клиенты. То есть он, это активный клиент, активный человек, который, вот мы мы рассматривали проблемы, то есть вы должны были ответить на себе на три вопроса. Первый вопрос был если у клиента проблема, которая его гложет, не дает ему спокойно жить, либо же наоборот, если у него какое-то хобби, какое-то увлечение, которое настолько его поглощает, что он готов за него отдавать любые деньги. Ну, для примера первый отрицательный вариант – это, например, болит зуб и надо срочно решать и быстро идти к врачу искать обычно опять же дорогого врача потому что зубы большая достаточно ценность и так просто абы куда не пойдешь то есть вот это вот именно пример жесткая проблема у клиента когда надо срочно найти он ищет запрос зубной врач там, москва даже может какой-то район конкретный. Четко мы тогда видим, что у этого человека проблема, которую мы можем решить, предлагая конкретно объявление, уникальное предложение. Вот в объявлении мы предлагаем в краткой форме наше уникальное торговое предложение, которое привлекает клиента, а дальше мы его переводим на страницу покупки. В идеале, конечно же, должно быть настолько горячее, чтобы у него не было альтернатив. Не всегда так получается. Например, в интернет-магазинах, как правило, есть множество альтернативных вариантов, и тут срабатывают факторы сравнения с другими продуктами, по характеристикам и так далее. Но все равно в большинстве случаев есть возможность работать более узко, конкретно. Даже в тех же интернет-магазинах Гораздо выгоднее создавать отдельные страницы под каждый товар. То есть, есть у нас номенклатура, каталог товаров, где описывается номенклатура базовая. Но есть еще отдельно разделы сайтов, интернет магазина в котором описываются фактически под каждую групп, групповую, группу товаров, ну, скажем, например, велосипеды, велосипеды горные. Вот под горные велосипеды можно отделать отдельную продающую страницу. Чем уже будет эта цепочка, например, рассказал человек горный велосипед, вот ему показалось объявление. Горный велосипед это фактически его хобби. То есть в данном случае человек ищет хороший велосипед. Или, например, спиннинг. То есть он ищет хороший спиннинг. Он фанат этого з -з -з -з и готов. Или, например, клюшка для гольфа люди за клюшку для гольфа за хорошую клюшку для гольфа очень большие деньги ответ ну в зависимости от того каким хобби человек увлекается но важно что вот если, если он искал горный велосипед ему должно быть есть первое вот это объявление соответствовать именно должно быть указано что нужен горный велосипед то есть афер какой то должен предлагать какие то характеристики предложить и лучшие там или 7 секретов выбора горного велосипеда. То есть какая-то интрига, которая позволяет перейти на продающую страницу. На продающей странице описываем, какие бывают проблемы с этими велосипедами. Потом решение. Ну, опять же, типовая типовая структура Pain, pain Solution. То есть мы здесь расписываем, какие бывают велосипеды, почему одни хорошие, почему другие плохие. Как Смысл в конце концов свести человека в конце, в, к результирующему, к чтобы он в результате понял, что то предложение, которое на данной продающей странице, оно очень выгодное, обладает очень большой ценностью для него, и спровоцировать его перейти на страницу покупки. Если же это страница регистрации на семинар, то есть страница покупки у нас уже в принципе есть, например, велосипед стоит 300 долларов. Реалии таковы, что переход на страницу оформления покупки это еще не значит, что он ее купит, но грубо в зависимости от статистики вашего, в зависимости от статистики вашего магазина это будет какое-то процентное показатель обычно порядка 50 процентов реально покупают еще опять же как смотря какая цепочка бывает такой момент для дожатия создается здесь формочка регистрации первичной регистрации то есть мы захватываем контактную информацию клиента за какой-нибудь вопрос желательно получить e-mail и имя и телефон на момент вот этой покупки, оформления заказа. А дальше, когда уже кнопку чекать оплаты, у нас идет в базу данных информация о потенциальном клиенте, что он оформил заказ. Ему идет нотификация письмо, что вы оформили заказ. там, Он будет действовать столько от времени. И вот в этом письме ссылка дальше на продолжение страницы, которая. Реально чекаут осуществляется, то есть предзаказ. В принципе, этот предзаказ может быть на уровне sales letter сделан. Но нам важно, чтобы какую-то фиксировать конверсию, то есть момент принятия решения, то есть когда человек уже действительно принимает решение на переход и посчитать, сколько нам стоит. Вот эта вот страница конечная. Переход на эту страницу. Переход к этой конверсии. Вот, грубо, если 300 долларов стоит велосипед, 50 конверсия то есть ценность вот этой страницы примерно 150 долларов. То, от чего мы отталкиваемся. Если эта страница регистрации, например, на тренинг, у нас получается цепочка немножко другая. То есть тренинг... Первичная регистрация, как правило, на бесплатный тренинг, либо же идет на тренинг, который небольшие деньги. Ну, не тренинг, а на промо-вебинар. Потому что тренинги напрямую с продающей страницы обычно не продается То есть у нас идет вначале более сложная схема. Сейчас я отдельную страницу нарисую. Более сложная схема подразумевает, например, рекламное объявление. Потом продающая страница. Потом форма регистрации на промо-вебинар. Вот так вот человек. А уже с промо-вебинара те люди, которые дошли, идет продажа непосредственно самого тренинга и допустим тренинг стоит у нас шесть тысяч рублей да это примерно 200 долларов ценность перехода ну типовая процент закрытия с промовебинара. промо это 10 20 процентов десять 20 ну, пускай будет у нас хороший процент... Нет, давайте попроще. 10%. 10%. Так. Тогда, если у нас на эту страницу, на сам вебинар пришло 100 человек, то купь, на покупку тренинга мы можем получить 10 человек. Вот, 10 человек это уже мы реальную конверсию смотрим то есть реально сколько они покупают по 6 так это 6 200 долларов вот так 10 человек по 200 долларов дадут нам 2000 долларов то 2000 долларов это значит что ценность перехода вот на эту страницу для нас равна и 100 человек 20 долларов то есть это мы разделили на 10 Нет, так. Вру. Один переход на эту страницу у нас 20 долларов. Ой, 200 долларов получается. Не, не, нет. Что-то я запутался в секунду. Один переход на эту страницу будет равен в зависимости от конверсии. То есть нам надо 10% взять от 2000. Да. Один реальный нет а от конечной стоимости вот отсюда от, от конечной стоимости 20 долларов переход все правильно. То есть, этот вот ценность реально получается вот эта вот страница регистрации, учитываем еще то, что у нас при регистрации вот когда люди зарегистрировались на сам семинар, доходит на семинар примерно только 50 процентов, поэтому нам надо на эту страницу всего 200 человек привести, чтобы заработать эти деньги Нет. 200 человек которые нам дадут 100 человек которые пришли на сам семинар и со 100 человек у нас 10 человек купит на сумму в итоге 2000 долларов. то есть ценность вот этой страницы регистрации у нас получается тогда 10 долларов судя по всему да то есть 200 умножить на 10 долларов в конце концов по цепочке проходим у нас вот то предполагаемая предполагаемый доход который мы получили здесь опять же рассматриваем всю дальнейшую цепочку по тому что у нас продающая страница регистрация на бесплатный или на дешевый семинар достаточно большую конверсию дает продающей страницы обычно там процентов может 10 даже даже 20. Быть. Если прямая продажа, тогда совсем другие показатели. Там хорошо, если 1 2 процента, обычно даже меньше. То есть, если 10 процентов и 200 человек на продающую страницу, нам надо тогда получается 200, тех, которых мы вот сюда получили вот в эту точку, умножаем на 10. То есть, нам надо 2000 человек привести на продающую страницу. 2000 человек с объявлений, вот с адов, отвортс. Это значит 2000 кликов. Кликов. 2000 кликов. Фактически нам получается, что 2000, если вот по всей цепочке. Каждый клик нам стоит каких-то денег. Получается, что конечная сумма, которую мы заработаем вот с этих двух кликов, это две долларов. То есть один клик максимум у нас получается стоит, сколько мы можем позволить, это реально получается 1 доллар. То есть при одном долларе за клик у нас нерентабельная компания получается. Вот это вот максимальное значение надо знать. То есть не всегда... Работаем в прибыль. Первые самые компании часто делаются либо же вообще для тестирования, то есть часто делаются в убыток. А уже после нескольких итераций, то есть ситуация, в данном случае у нас тренинг может повторяться. Если мы продаем напрямую какой-то продукт, то со временем эта цепочка у нас подстраивается нам дешевле эти клики получается потому что мы повышаем у нас на каждом этапе у нас бутылочная голушка то есть у нас вот рассматриваем я вот сейчас переверну даже нарисую бутылку вот так вот или воронку как какая разница но смысл в том что когда сюда попадает какое-то количество потенциальных клиентов на выходе у нас получается если у нас процент э, конверсии, например, продающего текста 10 процентов, тогда если 100 человек пришло, то на выходе получили мы 10 человек. Со временем после тестирования мы расширяем эту воронку, вот так вот. У нас, например, уже стало 15 процентов конверсии. Соответственно, с теми же затратами у нас будет уже 15 человек на выходить, постепенно повышая качество продающей страницы за счет тестов, мы удешевляем всю эту цепочку, потому что у нас получится тогда при тех же затратах примерно сколько тут, если здесь будет конверсия 15, нам надо меньше людей привести, там где-то полторы тысячи всего, то есть полторы тысячи кликов уже дадут 2000 долларов, соответственно и сколько вы смотрите, сколько вы на рекламу готовы заплатить. То есть реально цена клика напрямую зависит от того, какую выгоду вы получаете в конце. Готовы ли вы платить эти деньги? Если у вас дорогой продукт и вы знаете, что пройдя по всей цепочке, вы гарантированно заработаете эти деньги то цена клика может быть и 10 долларов, и 50 долларов. Если у вас сильно дорогой продукт, и вы знаете, что, например, из 100 человек, один человек купит продукт за 5000 долларов, то элементарно можно посчитать, что цена клика достаточно большая может быть для привлечения таких клиентов. Пусть их будет не так много, но, опять же, за счет повышения качества продающей страницы, за счет повышения качества объявлений у нас все это дешевле Но качество объявлений влияет CTR показатель прокликивания, он влияет на стоимость клика. То есть системы контекстной рекламы они понижают стоимость в зависимости от качества. То есть чем более качественное объявление, точнее там получается не совсем одно объявление, там объявление плюс продающая страница учитывается вся цепочка и плюс еще сама конверсия. Вот этот вот факт конверсии анализируется, в Google AdWords есть отдельный показатель Quality Score, он от, когда вы создаете объявление, он подписывает от 1 до 10. Если соотношение вашего вот качества объявления он поставил ниже, например, 7 из 10, то обычно оно у вас не рентабельное, низко, низкокачественное получается но если 8 7 из 10 еще рабочие обычно такая ситуация если меньше то обычно уже хуже работает то вероятность того что вы будете в проигрыше будет достаточно высокая. Поэтому желательно настраивать именно под отдельные группы под отдельные товары отдельные свои цепочки так надеюсь это понятно но я хочу отметить именно тот момент что вам надо понимать что у вас есть понятие такой конверсии Здесь есть объявление, и вы должны для себя определить, что конкретно у вас является конверсией. Вот этот вот, вот это вот конверсии. Сколько она вам будет стоить? И тогда первый вот элемент, который мы вносим обязательно в рекламную кампанию при создании рекламной кампании, это мы создали продающую страницу я обращаю внимание что столько времени мы занимались именно профилем целевой аудитории чтобы получить как можно более качественную продающую страницу потому что именно от нее зависит насколько у вас эффективно будет работать вся цепочка насколько конвертируемость то есть у вас все вот эти вот клики вот в этом вот в этой вот точке у вас вы фактически платите за привлечение клиентов. Если вы привлекли тысячи клиентов потенциальных на продающую страницу, и у них будет 10%, то конверсии у вас получится всего 100. А если у вас будет 20%, то у вас конверсии будет 200 за те же деньги. Поэтому на продающую страницу очень сильное внимание. А... Ну, тут, в принципе, и само объявление сильно большую роль, тоже довольно-таки большую роль играет. Я потом еще расскажу, когда мы будем создавать сами объявления, что надо учитывать, как лучше делать объявления, чтобы они более эффективно работали. Напишите мне, пожалуйста, в чате от 1 до 10, насколько понятно про конверсию. Или может еще что-то надо объяснять. Что такое конверсия? Понятно? Я просил циферкой написать. Ну ладно. Каком вот в процентном соотношении вот на 10 на 9 баллов нормально по стоимости конверсии. Понятно, как ее посчитать примерно? Вам важно примерно вы перед тем, как начинать рекламную кампанию, надо посчитать, сколько вы хотите денег заработать ориентировочно. Вы не думайте, что у вас вот на входе будет прямо 1000 потенциальных клиентов. Но мы берем изначально абстрактную цифру. То есть мы хотим, например, тысячи клиентов привести на вот эту страницу и заработать столько-то денег. То есть мы конкретно... Но уже сложнее. Хорошо, еще раз простую схему нарисую. Совсем простую. Рекламное объявление. Продающая страница. целевая страница вот эта целевая страница где у нас какое то действие осуществляется вот эта вот целевая страница мы оцениваем в деньгах сколько нам это приносит денег пусть это будет у нас 10 долларов мы уже посчитали что 10 долларов переход на эту страницу что там дальше конкретно была покупка это уже неважно ну допустим мы продаем какой то товар за 20 долларов по 20 долларов реально дешевый товар который можно продавать 20-30 долларов до 50 долларов можно продавать дешевые товары нормально при обычной продающей странице учитывая то что переход на эту страницу оформление покупки средний показатель 50 процентов получается 20 делим на 50 ну на 2 точнее 50 процентов так то есть 50% от 20 это 10 долларов. Вот эти вот. Дальше смотрим. Продающая страница. Какая у него конверсия? Например, вот у нас... Если пришло на продающую страницу 100 человек, а на выходе у нас с нее только 5 человек, с этих 100, это значит, конверсия в продающей странице 5%. Это понятно, надеюсь? Если на выходе получилось 10, 10 человек, значит, конверсия 10%. Чем будет более высокая конверсия у продающей страницы, тем нам дешевле обходится. То есть вот эти вот клики, вот в этот момент мы платим деньги, вот это вот клик. То есть за сто клиентов потенциальных мы всегда платим одинак, ну, одинаковую практически сумму. Допустим, клик нам обходится 5, сколько там 20 центов, 0,2 доллара. То есть 0,2 умножить на 100 это 20 долларов. Да? Вот эти вот 100 человек нам обходится в 20 долларов. И вот и смотрите, что из 100 у нас купило всего 10 человек при хорошей конверсии мы заработали в итоге 10 умножить на 20 конечных вот этих 20 долларов 200 долларов заработок максимально нам надо определить максимальную сумму, которую мы можем потратить на эти клики при нашей цепочке при прямой продаже 10% у вас не будет скорее всего вот эта вот конверсия у вас не будет хорошо если 5%, реально 1-2% 1-2% Допустим, что то он так тормозит, он не рисуется у меня что-то. Возьмем один процент конверсии. Это значит со ста человек, со ста кликов у нас на выходе всего один, один человек. Один человек купит и реально мы заработаем 20 долларов вот по этой схеме. Это при конверсии в один процент. И вам надо посчитать какую максимальную вот эту вот сумму вы можете позволить на клик чтобы у вас рентабельная компания была то есть в данном случае получается максимальное значение это 20 центов при конверсии в 1 доллар при конверсии в 1 процент дает 20 долларов то есть у нас в 0, в 0 мы выходим если у нас будет стоимость клика 1 цент тогда у нас при конверсии в 1 процент мы заработаем 40 долларов потому что у нас будет за один клик мы можем привести 200 человек так вот. примерно так вам вот эту цепочку надо в книжке еще посмотрите там есть примеры как считать важно просто для себя определиться какая ограниченная сумма которую вы себе можете позволить я обычно на уровне 30 процентов от дохода выставляю хотя на самой первой компании когда новый продукт, я, в общем, на уровне рентабельности работаю. Практически всегда. А потом уже после нескольких тестов, реально тестируя примерно неделю, можно уже сделать какие-то выводы. Неделя через две набирается статистикой, отключаются неработающие компании, и уже реклама начинает в прибыль идти. То есть первая неделя, как правило, она либо же в убыток идет, либо же идет на уровне рентабельности. Поэтому хочу обратить внимание, что рекламу все-таки тщательнее прорабатывать надо и создавать ее заранее. То есть планировать на то, что на минимум две недели должна быть рекламная кампания. Лучше, чтобы она была больше. А тестировать две-три недели. По-хорошему можно тестировать. Дело в том, что можно один раз ее запустить, чтобы она все время работала. Все время приносила клиентов по кругу. Мы тренинг проводим периодически. То есть мы можем сделать цепочку упростить. То есть, вот у нас, например, здесь идем-идем. Здесь не прямая продажа, а регистрация, предварительная регистрация на тренинг. Если это дорогой тренинг, предварительная регистрация. Мы забрали контактную информацию. То есть, люди, мы знаем, что это целевая аудитория, они интересовались нужной информации. У нас за счет того, что это регистрация на бесплатное какое-то событие, у нас конверсия очень высокая получается. Там может и 20, 30 или 50 процентов быть. То есть нам себестоимость цепочки будет гораздо ниже, чем прямая продажа. А потом мы базу собрали примерно тысяч человек и рассылкой им даем какую-то информацию полезную. То есть мы периодически им даем по тем по данной тематике фолоа просылку несколько дней подряд. Нам важно касание, постоянное касание с клиентами. Ну там может, если это сильно интересно, то можно чаще. Если не очень интересная информация, то можно хотя бы периодически касаться. Но важно, чтобы люди не забывали, что они кто что это за рассылка и Скажем так, если вы предварительной регистрации конкретно указали, что, например, через месяц будет семинар. Тренинг платный. Вы хотите на него записаться. Они все скапливаются у вас в базе данных, в списк Потом разом мы им отсылаем уже из рассылки на продающую страницу. И там закрываем продажу. Точнее, обычно идет из рассылки на промо-вебинар. На промо-вебинаре закрытие голосом идет. Потому что прямой продажи через, опять же, через рассылку будет плохо работать. Обычно гораздо лучше голосом отрабатывает. Ну, смотря какой продукт, горные велосипеды лучше продавать сразу. Хотя можно и семинар провести. Так, как для того, чтобы эффективно отслеживать, отслеживать вот эту вот цепочку, надо настроить анализ вот этих конверсий Google AdWords есть специальные сейчас цвет поменяю то есть вот этот факт конверсии перехода на нашу страницу конверсии надо отслеживать тогда получается интересная штука там есть автоматическая подстройка рекламной кампании если высокая конверсия если мы ведем на регистрацию не не напрямую продажу а например на форму подписки предварительную, при большой конверсии в 30 40 процентов то можно включать автоматическую подстройку рекламной кампании он сам назначает ставки именно по конверсиям то есть мы не по кликам анализируют а он анализирует всю цепочку если у вас много конверсии конкретно по цепочке, вот все проходят. Тогда система автоматически позволяет под настрой, сама себя настраивать. Но там требования, я вот не помню точно, 15 дней или 30 дней надо, чтобы компания отработала. После этого включается такая функция. Но это для общего сведения, на будущее, если вы вот будете делать такого типа компании с высокой конверсии с, с высокой именно по цепочке, вот по вот этой, не прямой продажи а именно на какую-нибудь рассылку тогда можно делать на автомат и она довольно таки неплохо работает хотя я предпочитаю в основном все таки руками это все делать что касается конверсии я сейчас вам включу видео как это делается надеюсь оно будет видно все посмотрим один из первых этапов это сделать отчеты инструменты конверсии заходим в конверсии создаем новую конверсию название конверсии чисто логическое будет это регистрация на SEO 15 07 цель отслеживания будет просмотр ключевой страницы это у нас будет страница регистрации в google docs так, прибыльная страница, ну, пускай это будет 5 долларов. Язык страницы русский. Сохранить и получить код. Вот нам сгенерился код, который надо вставить. Здесь вот написано между блоками body. Просто копируем этот код. Заходим в наш редактор. И в странице регистрации открываем ее. В редакторе я пользуюсь Notepad++ подробно отдавал эту информацию в курсе по html и находим блок body head body, вот этот блок вот прямо вверху мы и вставим даже нет конверсия пускай будет в самом низу перед закрытием и перед скриптами вот здесь вот google code for тут, тут, тут, тут вот тот код конверсии который мы скопировали открываем ftp Соединение. Находим файл на сервере. Вот наша серверная часть. Вот это вот исправленная страница. Закачать на сервер. Окей. Все закачалось. Теперь все фактически по конверсии мы сделали. Так, давайте еще напишу. То есть смысл задачи наша. Вот у нас есть какая-то продающая страница сайта, в которую мы. Так, вот это продающая. А вот эта страница конверсии. Она может быть любая. Это может быть, например, продающая страница. Подписка на рассылку. И здесь по нажатию на кнопку идет сенкей пейдж вот это тоже страница конверсии любая любое действие которое мы хотели получить от клиента мы рассматриваем как конверсию то есть преобразование конверсия это конвертирование чего-то во что-то мы преобразуем, преобразуем потенциального клиента ну либо же уже в клиентов покупателя либо же более лояльного клиента то есть мы ее рассматриваем как уже какое-то денежное выражение для того чтобы нам анализировать в google adwords сами эти факт наличия этих конверсий добавляется специальный скриптик Вот этот вот скриптик добавляется при помощи э, в, в специальном меню конверсии видео там посмотрите то есть вам надо просто зайти создать какое то логическое название например там регистрация на рассылку прописать тип переход например на страницу то есть у нас вот факт перехода на страницу мы рассматриваем как конверсию. И прописать, сколько вы примерно оцениваете. Например, 5 долларов. Вот этот вот скрипт, сгенерированный, вам надо добавить в страницу, на ту страницу, на которую у вас конкретно осуществляется процесс конвертации. То есть если это страница покупки, значит на страницу покупки. Если это страница оформления на подписку, значит на страницу оформления на подписку. Потом, когда будет уже рекламная кампания проходить, у вас будет, кроме кликов, которые вот здесь вот учитываются, у вас будет еще фигурировать отдельная колонка конверсии. То есть вот эта вот вся цепочка. Каждый клик, который нам обошелся, нам будет видно, сколько стоит нам ключевая фраза. То есть каждое объявление... Нам будет видно, мало того, что мы будем видеть, сколько стоит нам переход на продающую страницу, мы будем видеть, сколько стоит нам сама конверсия. Нам это, кстати, самое интересное. То есть мы тогда получаем картину, сколько у нас получилось конверсии. Например, 10 конверсий по 5 долларов. По 5 долларов. Нам дало 50 долларов. А здесь у нас будет статистика, сколько у нас было кликов. Например, было 100 кликов по, 2, по, 1, по 10 центов. 10 центов на 100 10 долларов так получается. 10. То есть мы затратили 10 долларов, видно, что 10 долларов нам дал 50 долларов прибыли. Вот это вот смысл, вот это все цепочки, что у нас потом будет статистическая таблица вопрос в чате а этот скрипт только один раз ставить в каждой рекламной кампании то есть на каждую страницу конверсии ставим этот код да мы ставим этот код конкретно на нашу рекламную кампанию кампании может быть обычно такая немножко цепочка получается более сложная сейчас я нарисую мы делаем один какой нибудь семинар делаем страницу конверсии то есть это, это регистрация но на нее ведут с разных страниц с продающих разные цепочки но конверсия одна то есть код конверсии мы вот сюда добавляем один но продающих страниц мы делаем несколько потому что чем вы уже разобьете я специально говорил что вам надо разгруппировать ваши ключевые фразы на разные группы чтобы по функциональности потому что например искал он горные велосипеды да? мы ему здесь пишем горные велосипеды а здесь пишем спортивные велосипеды а здесь пишем дорожные велосипеды в принципе дальше текст может практически одинаковый быть семинар у нас посвящен обобщенно всем велосипедам или мы например продаем этих велосипеды я надеюсь, понятно. То есть задача, человек искал какую-то тематику, он искал горные велосипеды, ему, ему должна быть продающая страница про горные велосипеды. Если он искал дорожные, обычные велосипеды, значит ему продающая страница про них должна быть. То есть он должен четко видеть ту, ту продающую страницу ему показывать, которую он искал. Не обобщенную, не надо обобщать, потому что обобщение оно дает более низкую конверсию. То есть если вы сделаете одну общую страницу, она даст, например, у вас конверсию в пять процентов А и когда вы разобьете на несколько, у вас каждая будет, например, по 10%. Вот грубый пример, зачем это надо делать. То есть у вас получается за те же деньги процент отдачи в два раза выше. Примерно вот так. Так, по конверсиям все понятно. Отлично. Тогда на сегодня все. Задание по урокам разобраться с конверсиями. Если вы уже все сделали, выложили страницу, то сгенерировать код конверсии по примеру и добавить на ваши, в вашу продающую цепочку. То есть выделить страницу конвертации, посчитать, сколько она стоит, и добавить туда этот код. На сегодня все. С вами был Сергей Бердачук. Это курс по интернет-продажам. Сайт проекта ⁇ Шариваря-стейпс.ру ⁇ До свидания.